Всем привет! В данном видео рассмотрим узор, который называется мережка. Мережка. Ну, в общем, вы знаете, как правильно, я думаю. Для образца нужно набрать количество петель кратное 3 плюс 2 кромочные. Первый ряд мы вяжем так. 3 изнаночных, 2, 3, 1 накид, 3 вместе изнаночными. Провязали. Один накид и три изнаночных. Провязали. Второй ряд мы вяжем все лицевые. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и кромочная. Третий ряд. Мы повторяем с первого ряда. Это, соответственно, будет 3 изнаночных. Раз, два, три. Один накид. Три вместе. Вот поэтому вяжите не очень туго, иначе вы... Кстати, спицы хотя он покажу. Вот. Три изнаночных. Да. Один накид, три изнаночных. Вяжите не туго, иначе вы просто эти три петли вместе вы не провяжете. Ну и следующий ряд вот лицевые, То есть, чередуем первый, второй ряд по очереди. Вот. Сейчас я вам покажу, что из этого получается. Провязали. То есть у нас посерединке такая как косичка какая-то перевернутая и дырочки то есть если мы потом дальше будем вязать когда мы заканчиваем первый ряд 3 изнаночных далее мы повторяем не опять там 3 изнаночных чтобы у нас не 6 получалось а 3 изнаночных ну я описание обязательно подписываю в конце под видео чтобы вы могли также читать сами я там звездочками указываю как нужно вот то что у меня получилось и изнанка но я тут немножко сбилась и не так сделала вот эту дырочку но. вот он мой образец если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Буду очень благодарна. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.